Привет! развиваешь цветочный магазин? Хочешь узнать, как увеличить количество клиентов? Пройди тест и получи от меня бонус. Меня зовут Меликов Низам. Я являюсь совладельцем компании Орхидея. И у нас сеть магазинов в Твери и в Москве.